всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам хочу показать новый биткоин кран где можно заработать до 200 долларов в биткоинах каждый час работает данный кран один день пользователей 2392 и уже выплачено два раза кто-то здесь вывел сатошики минимальный вывод здесь от 10 тысяч зарабатывать здесь можно каждые 60 минут ну и так далее кран новый регистрация простейшая вбиваем в свой биткоин кошелек и попадаем на кран и здесь каждый час мы вот делаем клейм и зарабатываем вот от 50 сатош до 724 тысячи сатош можно заработать также здесь есть реферальный конкурс, здесь кто больше вот пригласит, точнее не кто больше пригласит рефералов, а если ваши рефералы больше всего сделают сборов с данного крана, то вы сможете выиграть вот 0.05 биткоинов за первое место. Вот кто-то пригласил 90 рефералов, они вот уже заработали 1250 сатош, и он естественно на первом месте, чем больше ваши рефералы сделают клеймов тем у вас больше шансов здесь заработать 0.05 биткоинов и до конца конкурса осталось ждать 35 дней, я когда-то в подобных конкурсах выигрывал так что можете поучаствовать кто занимается заработком без вложений второй кран называется BNB City здесь также регистрация простейшая вставляем свой BNB кошелек Делаем кнопочку Claim и каждые получается вот здесь было 400, 4 минуты. Теперь каждые 8 минут мы можем нажать кнопочку Claim и собрать э, сатошек. И здесь э, вывод минимальный. Я уже здесь выводил. Получается минимальный вывод здесь 0.206 BNB. Вот она транзакция. Данный экран он платит. Я уже выводил. Также здесь можно проинвестировать, купить себе дом. И так само нужно здесь сделать клейм. И эта инвестиция будет работать 20 дней. Кому интересно, также ссылка будет в описании. И хочу вам порекомендовать еще скачать себе робота, протестировать. Буквально неделька, может чуть больше. И данная игрушка уже стартанет. Это кошелек А4 в котором будет игра Spexy, в которой можно зарабатывать деньги. И сейчас нам на тест дают робота, который стоит 10 долларов. И мы можем скачать данное приложение, зарегистрироваться вот по пригласительному коду Кэтрин, установить себе данное приложение, понажимать, поклацать, посмотреть менюшку. Здесь вот вся информация собрана, обзор личного кабинета как зарегистрироваться, ну и так далее. Кому это интересная тема, можете скачать и переходите вот в наш чат командный. Вот ссылочка будет. Переходите, подписывайтесь вот на здесь 282 участника и там задавайте любые вопросы по кошельку и игры Spex. Там будет полностью вся инструкция как зарабатывать, как работать вообще с данным инструментом, чтобы заработать еще больше. Вот такая, друзья, информация. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня и всем пока.